Герань, любимый мой цветок, здоровье хрупкого росток, для глаз и сердца ты отрада, хозяйка комнатного сада. Она везде, куда ни глянь, моя душистая герань, на подоконниках растет и на балкончиках цветет. Друзья, это герань. Как видите. Я сижу в окружении, своей чудесной диране, собрала сосед всех подоконников, чтобы полюбовались вместе со мной. У меня есть такой чемоданчик, не чемоданчик, сундучок, сундучок для семян. Делала ревизию и в этом сундучке на самой донышке я нашла... пакетики от семян тех, цветов, тех гераний, которые я сажала. Я уже и призабыла об этом. И вот, смотрю, о, надо же. И э, хочу вам сказать, как я сажала эту герань. Я была настолько э, влюблена в этот цветок, я так хотела его посадить. И э, посадила. Вот. Хотела поделиться, как это я делала. Я делаю это зимой. Тут у меня на обратной стороне написано, что это было 16 декабря 2016 года. И в этих пакетиках совсем немного семечек, всего три штучки. И вот в такие маленькие посудки я их сажала, потому что внутри семечка. Вот в таких вот маленьких чашечках прозрачных, у них имеется такая же прозрачная крышечка, Берется торф, песок и перлит. Она рыхлая земля быть. И вот эти три семечка, они, конечно, жесткие. Их немножко на наждачке надо пройтись. Замочить их в марганцовочке часа на три. И посадить. Чуть-чуть присыпав землей. сантиметрик. На пальчик вот так присыпать. Закрываем. Можно полиэтиленовой плелочкой, Но у меня с крышками такие чашки. Я их закрывала. Вот. Через две недели у вас зайдет уже, э, будут первые листочки э, от герань. Если вы все правильно делали, поставили на подокончик, вот сейчас световой день э, уже увеличивается и растяжки наши потянутся. Вот. Два-три два, листочка и вы уже можете их пересаживать, потому что им будет здесь тесно. У них будет сплетаться корневая система. Объем вот у меня маленький, но рекомендуют сажать и чуть там побольше. Но это по сортам, как раз три одного, три другого, три третьего. И потом пересаживайте уже отдельно вот в такие небольшие емкости. Видите, у меня здесь емкость такая маленькая. Это я делала прищипыванием ростков. Делаю в подарок на 8 марта и пересажу потом в красивый горшочек и буду дарить. То есть получается совершенно несложно вырастить у себя, дома, при желании, если оно у вас имеется, цветы герани. Вот, например, клубника пеларгония f 1. Вот видите, как она? Вот ее видно, да? Вот у нее цветочек. Совершенно совершенно один в один они похожи. Совершенно совершенно то, что заявляет, продавец, то оно и растет. Вот, к сожалению, у меня из этих погибла белая пеларгония. Она не выжила. У меня вот даже сейчас, здесь, среди имеющихся цветов, нет белого цвета. Вот. Она погибла. Ну, погибла она от перелива воды. После того, как вы пересадите в такие маленькие горши, в такие маленькие емкости, надо пересаживать обязательно, тогда уже пятый, шестой листочек вы ждете, прищипываете для образования корневой системы. Тогда можно уже подкормить фосфорно-калийными удобрениями для того, чтобы сформировался очень хорошо корень. А потом посадите отдельно в чашечку, вот так как у меня в горшочках они стоят, вот так вот, в горшочках, уже вот набрали бутончики. И они будут вас радовать все лето. Я их выношу летом на, на улицу. У меня есть видео на эту тему, можете посмотреть. И вот такая крат, крат, краткая, краткая информация о том, как самому посадить, в общем-то, это очень реально. И второе, о чем бы я хотела сказать, как нужно ухаживать за пеларгонией зимой. Вот посмотрите, какая она у меня красивая. Я прям не нулевую смотрю и радуюсь, какая она у меня красавица. Конечно, когда я принесла ее с улицы, надо обязательно ей дать формирование куста, то есть в таком раздрайв, в каком они приходят, с улицы пушистыми, огромными, надо их сформировать, обязательно надо подстричь их, убрать лишние, какие-то даже я под корешок убирала, потому что слишком они длинные вытянулись на улице, и они совершенно спокойно стоят на подоконниках, я их поливала только раз в неделю, потому что поливать чаще нет смысла. И поливать надо пеларгонию обязательно под корень. Не надо ее там ни душем, ни водой сверху. Она любит полив под корешок. И переливать ее тоже нельзя. У меня была такая практика, когда... Залилась у меня королевская герань водой в дождь на улице. И она просто погибла. Я не смогла ее никак спасти. Потому что все уже, корни были заилены, были уже в воде. Я спасти не смогла ее. О чем сожалею, конечно. А в остальном я их зимой не удобряю в эту герань. Я им подкормки не даю. И вот буквально... На прошлой неделе я сделала им дрожжевую подкормку, потому что они сидят уже такие... Ну, что-то им надо, чувствуется прям. И я сделала дрожжевую подкормку, полила, и вот прям смотрю, они на глазах стали у меня и пушистые, и красивые, но растут как на дрожжах, говорят. Поэтому... Забывать об этом, конечно, нельзя, надо обязательно им давать уже сейчас, вот конец января, уже начало февраля, надо им давать подкормку. Зимой особо баловать их не надо, но вот сейчас уже все-все, пора-пора. Цветовой день увеличивается, и какая-то изгирание начинает вытягиваться. Все-таки не жалейте. Вы формируете крону. Вот я, например, вот в этих вот, вот эта большая герань у меня высокая, я ее обязательно подрежу, потому что к весне, это еще сейчас февраль впереди, марк, она будет еще больше и выше, поэтому ее надо убрать, сформировать, и можно посадить, если вам хочется, эти черенки, и вот таким образом укоренить их, и к празднику 8 марта у вас будет замечательный подарок, и оригинальный подарок. Вы посадите ее в симпатичный горшочек, сделайте такую перевалку, вот эта геранина у меня уже сильная, красивая. И, пожалуйста, подарите, это будет очень-очень оригинально смотреться к празднику, и не как у всех ваш будет подарочек. Герань она вообще неприхотлива и без нее я не представляю своей жизни в доме, потому что она является лечебной, очень хорошо успокаивает, умиротворяет обстановку в доме. Я очень много о ней читала и хочу сказать, что вот такое изобилие цветов, которое сегодня, оно не просто так на ровном месте вышло. Поэтому я от, с любовью ухаживаю за своими цветами. И они мне благодарят э, своим пышным, пышной красотой такой. И вот уже начинают э, цвести. В, к марту месяца они, конечно, будут э, все в цвету. Они будут э, такими красивыми, что глаз не отвесть. Я однозначно вам это говорю. Потому что в марте я просто хожу и любуюсь. Ну, вы знаете, герань, это, да, моя слабость. И отдыхая в Анталии в октябре прошлого года, мне так понравилась плющевидная герань. Она везде у них в кашпо висит, так спадает, И я отщипнула. Из тех веточек, которых я привезла, выжило только три. Но они так хорошо прижились. Они были посажены в конце октября, 29 октября 2017 года. Посмотрите, в каком хорошем они состоянии. Вот И уже начинает сниспадать. Так что моя турецкая герань приехала на землю Татарстана. И я думаю, будет меня радовать. Она такая красивая, спадает. Так У меня такой не было. Вот я привезла такую герань. Вот, надо мной многие смеялись из домашних, но тем не менее вот выжила же и я такая довольна, что привезла оттуда герань и я думаю, она мне будет на улице вывешивать также в кашпо, и она будет очень хорошо смотреться, местечко для нее я уже придумала где вот такой мой краткий обзор как вырастить из семян герань и содержание герани зимой. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я на любой вопрос вам отвечу. И напишите в комментариях, что вас интересует. И мы с вами поделимся своим мнением, опытом о выращивании герани. Я с удовольствием буду дать ваши комментарии. Мир вашему дому! Вы были с любовью из моего домика деревьев.